Первым делом – самолеты. Давайте полюбуемся бортами номер один и президента Соединенных Штатов Америки господина Трампа, высокомерно взирающего с высоты на разных там глав государств, и президента Российской Федерации господина Путина, который смог довести страну за время своего самопереизбрания и правления до деградации и нищеты. Прям гордость распирает. Какая красота! Комфорт, надежность, престиж. Оба самолета практически ни в чем друг другу не уступают. А экономики этих стран? Размеры комфортных самолетов соизмеримы у президента страны, экономика которой занимает первое место в мире, и у самозванца, чья экономика сопоставима с экономикой лишь одного штата, известного как Калифорния но даже ему она уступает. При сопоставлении экономик напрашивается вывод. Один из них должен летать на кукурузнике с одним крылом, укомплектованным лопатой, но не летает. Потому как народ его безгранично боготворит, называя главстерхом всех времен и народов. Для Путина широкая народная масса не является препятствием для барствования. Чем чаще ее стрижешь, тем гуще обрастает. Этакая новая нефть, безмолвная, бесправная, безобидная.